Good afternoon. Good afternoon. Welcome to our lesson. Добро пожаловать на наш десятый урок. Сегодня наш урок мы начнем с сюрприза. Look at this box. Посмотрите на эту коробочку. Как вы думаете, что находится внутри? А внутри находится слово, которое мы с вами уже изучили. Но вы должны угадать, какое слово там находится. А для этого... Задавайте мне вопросы. И вопросы ваши начнутся с конструкции Is it? Is, is it apple? No it isn't. Is it cat? No it isn't. Is it dog? No, it isn't. Is it book? No, it isn't. Is it elephant? Yes, it is. It is an elephant. Look at him. Посмотрите на слоника. Нравится вам слоник? Веселый, прыгающий, да? А теперь давайте повторим наши буковки и слова, которые начинаются с них. What's the letter? A. What's the words? Apple. What is it? Apple. Right, you What's the letter? B right yeah what is it wall what is it Book. right yeah what's the letter C and what is it death very good what's the letter D and what is it dog yes right yeah what's the letter No, it isn't C. E. Yes, right, yeah. And what is it? Elephant. Yes, right, yeah. Elephant – это слоник, гость, который прятался в коробке. А сегодня мы с вами выучим новую буковку. И это буква F. F. Frog. Frog. Лягушка. Лягушка. Фрог. Frog. Frog. Фрог! А у нас новый. Гость! Вот it? И мы с вами выучим сейчас стихотворение про буковку F. Listen to me! Послушайте меня! На листок зеленый сев громко квакнет буква F, потому что фрог ⁇ лягушка! Знаменитая квакушка. Now repeat after me. А теперь повторите за мной. На листок зеленый сев гром, громко квакнет буква F. Потому куша, что крок лягушка, лягушка. Знаменитая квакушка. А теперь попробуйте рассказать вместе с Викой. На листок. На листок. На листок Гром... Все? громко папе буква Ф. Потому что Фрок лягушка. Знаменитая квакушка. Отлично. Ребята, у вас получилось выучить стишок? Если нет, перемотайте запись назад и выучите это стихотворение. Про кого мы учили стихотворение? Лягушку. Как лягушка по-английски? Yes, right, yeah. И потом расскажите вашим родителям. А сейчас у нас будет небольшая разминка. И мы с вами попрыгаем. Я буду считалочку говорить. Мы как раз с вами повторим циферки. И вы будете прыгать. Когда я буду говорить хоп, хоп, хоп, вы будете прыгать вместе с Викой. So, one. Two, three. Hop-hop-hop. One, two, three, stop. Отлично. Once again, давайте еще раз. One, two, three. Hop, hop, hop. One, two, three, stop. That's nice. Take your seat. And let's go on working. Давайте продолжим работать. Сегодня мы с вами познакомимся с новой фразой. Мы научимся спрашивать «Откуда ты?» и научимся отвечать «Из какой вы страны?». Чтобы задать вопрос «Откуда ты?», нужно произнести фразу Where are you from? Repeat after me. Повторите за мной. Вытягиваем губки в трубочку. Where? Губки в трубочку. Where? а From? From? Итак, губки в трубочку. Where are you from? From, from. Where are you from? Where are you from? Как переводится этот вопрос? Ты Откуда ты? И как мы ответим на этот вопрос? Where are you from? I'm, I'm from, I'm from Kazakhstan. Да, мы живем в Казахстане. I'm from Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Повторите за нами. Казахстан, Казахстан, Казахстан. Вот он наш флажок. I'm from Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. Если вы живете в России, то Россия по-английски Russia. Russia. Russia. Russia. Russia. Russia. Вот флажок России. I'm from Russia. I'm from Russia. Если вы живете в Америке или вы собираетесь туда поехать, можно сказать I'm from America. I'm from America. Англия. England. England. I'm from England. I'm from England. И если вы из Африки. Африка по-английски Africa. Africa. I'm from Africa. I'm from Africa. Once again. From Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. За одним запоминайте флажки. from Russia. from А теперь давайте потренируемся. Итак, откуда же наши герои? Посмотрите внимательно на флажочки и скажите. Представьте, что это вы. И скажите, например, я из... откуда? Расха. Угу. По-английски скажи, я из России. I'm... I'm from Russia. Where are you from? I'm from... Америка. Where are you from? I'm from... I'm from Amer... Этот из Америки, а from? I'm from Af Africa. Africa. Africa. Africa. Right, here. Where are you from? Af I'm from... I'm from Kazakhstan. Where are you from? I I'm, I'm from, from England. England. Very good. Ребята, а у вас получилось запомнить флажки и страны на английском языке? Я думаю, все получилось. Вы большие молодцы. И сейчас мы с вами в конце урока споем песенку. Вспомним песенку, как тебя зовут. Отлично. Я надеюсь, что вы тоже песенку эту отлично помните. А наш урок с вами подошел к концу. Давайте вспомним, что нового мы сегодня изучили. Мы изучили, как, как называть, где ты живешь. Да. И как мы спросим, где ты живешь? Where? Это мы ответим. А спросим? Where are you from? Как ты скажешь, я живу в Казахстане? I'm from Kazakhstan. Right, you Мы познакомились с пятью странами. Казахстан. Америка. Казахстан, Америка, Африка, Ингланд, and Russia. Russia. Five countries, пять стран. Также мы с вами познакомились с новой буковкой. С какой буковкой мы познакомились? Какую букву мы сегодня выучили? Да. Слово frog начинается с буквы f. Если вам понравились наши уроки, ставьте нам лайк. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Изучайте английский вместе с нами. And bye-bye. Have a nice day.